Доброго времени суток нарвался на еще один приток лосось, Ладожский Судачок, Чучка. Не забудьте прожать, лайк, и подписку, вам не сложно, мне, оргазм, ловил на три, палки, крючки использовал огромные два, а вот и координаты, Не хвостая, не чешуи друзья